На канале As Modell Play. Мы продолжаем играть GTA 5 Так, давайте-ка. Вот сюда. Только не сначала вот сюда, наверное. Это мы можем купить. Давайте посмотрим. Можем ли мы это купить вообще? Так. Ну, машина, по идее, неплохая, маневренная, да. Давай, немного вроде осталось, -то. это GTA 5 то и я наконец-то перейду на другой диск, мою аюш мать. Это клонировать не получалось, поэтому как-то так вот приходится обходиться. Опа, ну вот и началось. Давай, давай это гольф-клуб ничего только человечка не задавей вам нужно больше денег 150 миллионов подожди а у меня вообще есть только денег ну-ка давай 150 миллионов сколько у меня нет мне не хватит это его реально конкретно надо злобой дать подтвердить подожди даешь твою мать-то да выключи блин ладно не очень-то и хотелось знаете ли То есть хотелось конечно и даже в очередь? Поехали. Так. Ой, оружие, это по сути тут, если э, играть э, честно и без проволочек, оно и не нужно. Все один раз купил, все остальное добыл. Автобус. Ага. А я смогу до скуста проехать? Ну, конечно смогу, блин, тут дерево. Да, блин, вот... Я тоже самое хотел сказать. Какого? Нет, никакого числа. Никакого черта. А какого другого, блин, моего волосатого Да. Это я не понял, а как мне сейчас добраться? Ага. Вот через эту, да? Ну я здесь и.. Начинаем наше представление. Здравствуйте. Заходите, заходите. Спасибо. Вы, наверное, Майкл. Да, раньше у меня было три секрета, а теперь я сам валю себе кофе и сам себя ублажаю. Видишь, идут корабли. Но за стенами вы без безопасности. Безо безо безо Nelson Naples. Нельсон и Pluto? в Неаполе. как же, я просил предпочтение, что-то два. Дэвид Уэйсон fan. говорил, страшный фанат, что вы фанат, Devin страшный Weston. фанат. Дэвид Уэйсон, he... он хочет, чтобы вы меня all? убрали? No, Но вовсе retiring, Он сказал, что вы уходите Тень. Майкл, на покое уходят только кретины, они с моим сыном хотят меня убрать и исполь... испортить тут кондину, но ведь у вас здесь фабрика грез, может у них другие грезы, и тогда я их понимаю. Знаете, как говорится, никогда не работай с детьми и животными. Ну так вот, я хочу предложить никогда не работать с режиссерами и актерами, этот фильм меня убьет. А о чем он? Идеальный проект. Действие происходит либер в Либерт-Сити. Катастрофа. Все снимается вон, вон там, там, перед зеленым экраном. Мы, Мы берем финансовый кризис, кризис и сводим его к примитивному конфликту между двумя и, и там полно всего-всего. М... Так, понятно. Yeah, Езжайте в восточный. Ну давай. А мне почему-то кажется, что она специально застояла так. Чтобы только я ее и взял. А там еще моя тачка. О, господи. А это еще и мадевренная, смотрите, такая. Опа, опа, опа, опа. Давай. Нет, гонять тоже не стоит. Плохо заканчивается это. Эй, Соломон, я просто делаю это. Хорошо, хорошо. Теперь, я понял, что в моем я забыл детали. Да, Ты хочешь, чтобы этот парень Пелоси Нет, Это нет! Нет, нет, нет, нет! Не обрежь кого Просто учи его манерам. Он также в моих режиссера, если вы верите. Так что учи этому панку учения и привезти талант на сцену. Идеально, в более коллаборативном настроении. Я посмотрю, что смогу. могу. все будут в клубе? Я уверен, что это не клуб, а рот, как в рот. Антон и Милтон должны быть там. И Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign contract. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. Можем сюда залезть? Извините, извините, мне сюда надо, да. Wow. Really так? Ну давай быстрее, рожай. Покупить. Покупить. Покупить. О! Магазин с большой емкостью. Так. это что такое если давай возьмем makes you proud to be an american doesn't it? даже не знаю, ну-ка вот этот так все я готов садимся конечно, да Ой, господи, представляю, что-то вот когда на охренительной видях и там за косарей 200-300 Материнки хорошие, там то вообще по хрена не лагают. все на ульте там. Просто хрена, что я бы сказал. Ну, быстрая езда нет. Быстрая езда еще ни к чему хорошему не приводила. Ни в игре, ни в жизни. Давай. Вот так. Вот так. На, что требовалось доказать? вот там сидит по сейчас купует, бедный. Приехал. Алло, слетит, слетит. Он меня не победит. Вс, я должен дверь в трм ездить, да? Джентлмен! Так, давай. Hey, dude, what's going down? На крышу, значит, забраться не привлекая внимания. быстрее эти пустоят так а если that? сюда ну здесь а когда получше будет. Ah! вот так О, кто это? <связывая> кто это <связывая> Эй, ты. Оказалось, что ребята просто обожают свои контакты. Так что они вернутся на площадку. О, нет, не надо, я с ним разберусь. заключили новый договор оставь моих людей в покое и я не могу скинуть тебя с этой крыши right, yeah. okay. ага, конечно sure, sure. Right. ладно возвращаемся на площадку давай садись блин опять на вертолете ну ладно опыт у меня есть ангетку на себя <ган> так, да, я же еще сделал так, gonna опасные a <ган> <ган> <ган> This is too real for me. I need to Да что мать, ну конечно разбился, как я еще мог его напугать? We are not going anywhere. Look, you can bully him, but you can't bully talent, buddy. We well, are not shooting until I get a new deal. Can't bully talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. и рядом с домами. Давай-давай! Эй, Милвер, смотри! Я думаю, что вы должны обвинять мистер Ричардс. Буду я быть в боли? Нет, вы должны обвинять мне. Брюльная honestность, брат. Ты не так хорошо. Это выглядит сложным. Ты счастлива, что ты работаешь вообще. When you see Solomon, you say, sorry for the misunderstanding, sir, and you will always, always appreciate Былач, the giving you. Look, I just wanted a better deal. Everyone wants a better deal. Everyone serving coffee, selling cars, typing in Yeah, you в кабинет. Его я уболтал. Слушай, я немного взвинчен. Ага. Какой чудесный сюрприз, Антон, мальчик мой. Я знаю, ты ведь художник, а это сценарий искусства в чистом виде. Так, хорошо. Ему мы угодили. Так, машину мне, га, не видать. Бузер, ой, спасибо. Так, хрен мне не машина, так, я уж понял. Без этого. Так. Отбирать я ее не собираюсь, я хочу найти припаркованную. Чтобы от винтов не удирать. Например, вот. вот сюда а -а -а. Ладно. еще я на ходу выпрыгнул да будет так -то вот того как они меня заметит я успею скрыться так-то они меня уже не должны видеть э, они по мне стреляют ладно так сюда сюда и заворачиваем за здание Прорвались. Проехали. Сюда. Ну давай. Не могу залезть, блин, куда придется спускаться? Хотя мог туда просто подъехать, заехать. Mm. Как делишки? Мы надеемся формулу даже. Теперь отлично, теперь я не могу терпеть я не могу. Зачем? Вази, мы продаем машины по хорошему цене. Ты опаздывай, зайка. Да ну! Так, что происходит? Наконец-то сбудется твоя <соединяющая> заядная мечта. Ты нарядишься полицейским исследовательской группой мистера Вецца. Что мальчики <соединяющие> любят ездить по шоссе? Похоже <соединяющие> дело... <соединяющие> Серьезно, так. Эй, поехали. <соединяющие> Чувак, я не знаю. <соединяющие> по мне... <соединяющие> <в> Пошли. <полном> <соединяющие> Я right? дарвинист, да, да, кто-то да, кто-то да, а ты да, совсем с ума да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Это не значит, что я должен в целости и сохранности привезти машину. Отсекатель. Турбонадув. Турбонадув. Ведь я король среднего ряда. Ду -ду -ду -ду -ду -ду. Два засоренных детских сидения. А, два засоренных сидения на детских. Блин, как оно поется. Два засоренных задние сидения. Кого-то стащила на полпеченем. Еду с детьми в детский отдел. Это и есть настоящий. Why way to hell? Он подравнялся мужчина на Порши Смотри на его довольную рожу. Сейчас его там отстрапонят, а меня ответол понят. Я, был Я кто придумал кукол лол. Всем бы оторвал пердак тем, кто придумал Еди Банг. Что-то там пролетел Кони. Пусть на лицо садятся к пони. А сюрприз за бос. Вийца найдет Хлобидиос. Эй, Фрэнк! Эй, hey, I'm nearly with these dudes, man. Right. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Yeah, <laughs> All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Нормально прокатились. и нормально удивились. Я Я потом, Встреча бандитов каких-то. We'll We так, ну, right. все равно, right. так, хорошо. Короче, крутые тачки надо перегнать. Охренеть, я еще и посоревнюю. Это был... То, что я водить вообще ненавижу, в смысле в игре. от них не отстаю, это факт. Просто я их не догоняю. Тарас Может, у тебя машина просто быстрее. Мы hey, через пару секунд мы подъезжаем. Давай. Ой, я так как машины забирают Слишком помню, что должны догнать Не конечно, такая можете с раньше. Так ну, она... не да, я так никогда не догоню. How you doing, T? -ing? We gotta hang in there. Gaining on them, or is out my imagination. As long as we can keep with them, we'll pull this off. Очень... Oh, I Смайта! Сколько надо Сколько надо? Сколько надо? Испугнули гонщиков, блин. Значит нельзя, понятни-ка. Охренеть. С самого начала как они вообще надеялись, что я постала мне кажется, надо на определенного участок Так, блин. Как ты делаешь, Ти? Мы должны встать там. Мы стрелять, это самое главное. Let's do this. Let's get Садитесь на бай. Конечно, садись Отвлекся немножко, только чуть-чуть буквально отвлекся. Блин. Them, так, не будем отвлекаться ни на чем другое. Pull this off. Where is she? At? Am I gaining on them, or is that my imagination? Stay on them, T. They'll stop eventually. shot and да, вот они летят Поедем за ними. Good. My ass is dead. Уже близко, уже вот я их, можно сказать, потрогал. сохранял, как бы, было Все-таки надо вопросу следовать за ними. Вот так вот. Оставайся в машине, парень. С тобой я потом поговорю. Ты знаешь, какой скоростью ты ехал? Э, Старайся никогда ничего не нарушать. Ты решил гонки устроить? Давай. Отфиксируй транспортное средство. Точно, точно, давай. Пошелись. Вау, какая тачка-то. Вот, он... вот опять же, как сказать, для тех, кто любит гонки, вот он восхитится. И байдер, такая еще падла. Speak. Ah, before, вот, а с Это be взял... It's Molly Schultz, senior vice president and general counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the yeah, got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just spoke to Devon's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South L.S. for you idiots to show up. Yeah, right, fool. Long contact, Mollie. The only thing to figure out now is which one of you is getting the Superman, right? Hey Frank, yeah. what did I tell you, bro? These cars, <laughs> this is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting rising, racing. It feels like you can feel something like this. Come on. Погонял, no, I'm serious. me fired for my repo job, this is я <решит> <решит> <решит> <Так. решит> Неплохо, неплохо. Кто-то обратно, а быстро, как кто-то ехал. You must know who. You must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his cards. He can make things happen. So he like to you what you were to me. I see your house. I think this dude can take me places. Yeah, maybe something like that. Damn. Ah, блин. Shit, I screwed up. Отремонтировать ее. Так вроде по пути ничего не What's your angle, Mike? What do you mean? Like, how am I gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. I mean, is it just a smell of green? Or is there some other thing with this guy in you? You know, feels funky. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, That's help that. him make the best of the chances he's given. Все, что Я вы говорите, господин человек на Москве. был. Right? Так. Долговато еду. <соединяющие> Давай. <соединяющие> стрим, кстати, по этой причине веди видео, да, потому что. Думаю, видях они потянет у меня. Слава, здесь они тянет, не то что стрим. Вы там еще за мной едете что ли? знаете куда ехать да Так. Слепую как-то же проехал. Ну еще и первый. И машину хлам. Прекрасно. Я вас обожаю, чувак. Это просто фантастика. Подсадил такие два старых пирдуна, кто бы мог подумать. Дай пять, дай пять, дай пять. и еще раз пять. Чувак, давай, бум. Какой-то идет, конечно, вам достался. Ой -ой -ой. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А я пойду себе тачку найду. Пойду, тачку найду. Пойди, тачку найди.